Поздравляю вас с членом Совета Безопасности, председателя Совета Федерации Игорь Семеновича Струнова и обладать еще Кустинова с днем рождения. о восстановлении институтов государственной и местной власти и социально-экономической сферы сейчас Республики. проблема обсуждалась недавно на заседании правительства и также было принято решение о том, что ну не решение, а также стало ясно что некоторые вопросы именно связанные с восстановлением государственной власти и местных органов власти должны быть обсуждены и вот в этом составе Перед нами стоят крупномасштабные проблемы в этом регионе страны. Действительно большие, потому что речь идет о большой территории и о большом количестве наших граждан. За последние годы Чеченская Республика не только выпала из правового и государственного поля России, будет правильным сказать, и это не будет никаким преувеличением. За последние годы э, эта территория Российской Федерации выпала вообще из, если э, так можно выразиться, из, из поля цивилизации. Причем цивилизации как э, христианской, так и мусульманской. Полностью разрушены все государственные институты власти и управления. Потому что э, те квази... Органы власти, которые там были созданы, ни в какое сравнение не идут с теми примерами, которые есть и выработаны за, за все тысячелетия мировой истории. Я думаю, что такого бандитского англова на самом деле, не подчиняющегося никому и ничему, никаким законам и Никаким правилам, вообще, наверное, никаким. Первой жертвой того, что там произошло, стал чеченский народ. И поэтому наша святая обязанность заключается в том, чтобы помочь чеченскому народу восстановить и свою государственность, и... Э -э Восстановить порядок на Чеченской земле. Мы не в состоянии будем сделать ни одного внятного шага по наведению порядка, если не будем опираться на местное население. И это мы все должны понять и строить свою работу, именно учитывая эти факторы. Ясно, что мы не можем допустить ошибок прошлых лет. Ясно, что при восстановлении хозяйства и экономики Чеченской республики Первое, что нам нужно сделать, это подумать и создать эффективную систему контроля за всем тем, что там будет происходить и прежде всего в экономической сфере, потому что мы не можем не имеем права снова превращать Чечню в черную бюро российской экономики. Прежде всего, конечно, восстанавливаться должны те районы республики, в которых полностью закончены все контртеррористические действия, боевые действия, в которых ничего в будущем не будет списано на, на новые разрушения. Гарантией там должно быть да, полноценное сотрудничество наших силовых структур с местным населением. Только там, где мы видим и имеем полное убеждение в том, что местное население и наши вооруженные силы совместными усилиями добились окончательного порядка, только там и будем восстанавливаться. Если такой стабилизации нет, значит, спешить с этим. Если нет, надо просто проводить тогда э, первоочередные мероприятия по линии Министерства ученого штата, чтобы поддержать веселье. Э, извините меня за метод впухивать государственные деньги, э, не понимая точно и ясно, что с ними произойдет, с этими вложениями в ближайшие две-три недели. Бессмысленно и преступно. Вот э, я бы хотел у вас настроить на... Такой подход к делу. И хочу предоставить слово Петрову Павловичу который сделал как, основное сообщение, а потом хотел обсудить все аспекты той проблемы, которые стоит в этом перед находите.